Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о порядке на рабочем месте. Мне много пишут, спасибо вам огромное, что приятно посмотреть, что содержишь место свое рабочее в чистоте. Да, действительно это так. Мне приятно, комфортно и удобно работать. Плюс ко всему, это еще далеко из прошлого, скажем так. Заказчик по-другому относится к человеку, который содержит свое рабочее место в порядке, когда клиент приходит и ему не надо там, переш... через что-то перешагивать постоянно. Там, я не знаю Бывают случаи, обувь люди портят или еще какие-то во что-то вляпались, испачкались, то есть ну, по-разному люди относятся. Ко мне всегда относились хорошо и поэтому это как-то выработалась такая привычка и мне не сложно. На самом деле несколько вариантов пробовали. Пробовали убираться по там, один раз в неделю, это слишком много получается, и потом ну, больше времени тратишь. Пробовали убираться по завершению работы каждый день тоже не подходит вариант, неправильно. На самом деле вот работа с гипсом я именно больше отношу сейчас речь вот по гипсокартону. Значит, почему у меня получается порядок? Все очень просто, есть несколько правил. То есть у меня стоит рядом метелка всегда. Я делаю следующим образом, то есть гипс находится горизонтально, я его там ставлю либо на поддон, либо на брусочки. То есть там остаются места, все узкие обрезки, что я отрезаю, я кладу вдоль пачки. Если какие-то деловые, там, я могу в сторону откладывать и так далее. То есть обрезки я сразу, вот здесь на этом объекте ведро заказчики поставили привезли ведра, то есть я пользуюсь, кладу в ведро. Либо я поставлю пакет э и буду туда обрезки мелкие кидать. Большие-то, понятно, в сторону откладываю. Но самый большой мусор всегда от гипсокартона, от двух вещей. Это когда пилишь ножовкой его, либо когда строгаешь рубанком. И вот что касаемо рубанка, то здесь очень важно понимать, когда он набирает в себя пыль, скажем, я вам сейчас продемонстрирую все это. То есть и вот теперь уже важно то есть как делаю я, я поступаю всегда одинаково я этот мусор не разношу. Вот большинство людей просто кидают, бросают, где-то стряхивают. И потом это все везде валяется. Я делаю так. Ударяю об гипсокартон, стряхиваю сразу. И все, мусор падает рядом с листом. Я работаю, работаю, работаю. И периодически я просто беру метелку, беру метлу, и я не собираю мусор. Я его никуда не, не складываю и не упаковываю. Я просто его, скажем так, под гипсокартон или к гипсокартону. Потому что проблема вся, по сути, заключается в том, что люди сами вот ногами, вот, если все рассыпать, они растаскивают. Вот этот мусор просто растягивают потом по всей стройплощадке. То есть смысл какой? Просто, пожалуйста, поставьте метлу рядом и пользуйтесь такими принципами. Подметайте просто к пачке. И все, и не бросайте изначально э, рубанок и мусор по разным сторонам. Тогда у вас, если вы сразу организуете свое рабочее место, то вам, в принципе, я вот не трачу время отдельно, чтобы мне убираться. То есть мы убираемся по, по большому счету уже потом, там сделали все и уже все убираем. Но вот рабочее место свое, оно у меня вот постоянно такое. То есть все. А на этом я хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч!